Павлова. Площадь Базарная 3. Офис 4. 8 987 544 0757. КПК и Павлова. Свидетельство 52 номер 004 85 33 18. Состоит СРО Народные кассы Союз Берзаем. Свидетельство СРО 2012 дробь 214. ИНН 52 56 10 99 69. Заемщик должен являться пайщиком КПК и Павлова.